Всем привет, ребята, с вами, как всегда, Alex, и сегодня я хочу вам рассказать топ-3 самых лучших серверов, которые могут запуститься на пиратке. И... погнали? Итак, друзья, вот наш первый сервер. Этот сервер называется blocksmc.com. Да, друзья, здесь достаточно много мини-режимов, и все наши сервера в сегодняшнем нашем топе, они будут вот по таким критериям, как много режимов, вот этот первый сервер много режимов, второй сервер будет по PvP, и третий сервер будет по немецкому PvP, PvP там всякие стик-дуэли, забриджи всякие, ну то, что любят немцы, короче, здесь очень много режимов. Заходим, значит, в наш компас, Super Jump, Spy, Graffiti, Blockpatic, Waycraft 1-1, Zebra, Stand-O-Tack, Morder Mystery, Lucky Book War, Survival. И все эти режимы, самое главное, Badwars, Skywars, там всякие, Hide and Seek, Creative, Build Battle. Все это, во всех этих режимах есть большой онлайн. И, собственно, на сервере большой онлайн. На сервере, как обычно, там, ну, может, 3-2,5 тысячи человек играют. И они все разбросаны по всем этим мини-играм, кому что нравится. Так что, друзья, Blox MC, хороший сервер, можете сюда заходить. И давайте сыграем, наверное, каточку в Sky тут, на этом сервере. Ну что, друзья, вот так вот выглядит наше лобби этого Sky -а на сервере Blox MC. Я надеюсь, что вы не слышите, как сейчас там работает компрессор у меня на улице. Вот, я очень надеюсь, что вы это не слышите. И если вы это слышите, и заранее извиняюсь, я попробую подставить какую-то музыку, если что, чтобы вы этого не слышали. Короче, постараюсь сделать так, чтобы вы ничего не слышали, что вам было приятно. Прибегаем, здесь челики дерутся. Слушайте, я, пожалуй, просто возьму лодочку там на откидывание, ботинки одену, переоденусь, возьму такой небольшой тайм-аут. Здорово, здорово, здорово. Падаешь, падаешь вниз, братик, падаешь. В принципе, на вот этого кожан, на эту, я могу напасть. Давай, кожаночка, давай, падай, падай. Падай внизок, красава. Люблю эту удочку, хоть я ее и обсирал в, в кое-каком ролике своем. Кстати, здесь вообще никто не лутал, блин. А чё здесь никто не лутал? Потому что здесь, что битва какая-то была жесткая Пирог. Мочил, блин. смотрите видите, какой он вообще наивный. А, я победил. Ну все, ребят, вот мы покончили с этим сервером. Ладно, ребят, все, переходим ко второму серверу. Итак, друзья, вот мы уже на новом сервере. Этот называется сервер Нет, Если что, все IP этих всех серверов, которые я буду вам показывать, они будут выпускать. Ну не бегай ты по моим цветам. Вообще фигел. Как вы знаете, это мой цветочный магазин с прошлого ролика. И если что, ну приходите сюда. Я как бы здесь торгую часто. Вот сейчас даже. вот. Если бы вы зашли... Вот сейчас я записываю 13.49. Вот, если бы зашли в это время, прямо вот на play пику Вот я бы здесь торговал с цветочками. Представляете? Вот это было бы круто, конечно. Вот как они летают. У них, них какие-то. А, у них, наверное, ранги. Вот что у тебя за них? Аллоне. Но ну, у него нету никакого випа Так, друзья, я хочу вам рассказать об этом сервере. Этот сервер у нас для PvP. И здесь вот мы можем выбрать, значит, практик ПВП. Там есть, кстати, еще Бедварс. Вот здесь вот и Скайварс, по-моему, тут тоже есть. Сейчас я выйду отсюда. А как отсюда выйти? Ну, в хаб. Ладно. Где здесь у нас Скайварсик? Был. Ну, был же Скайварс. Вот он, SkyWars. Мы поиграем в PvP только потому, что этот сервер созданный просто для PvP. Это PvP-сервер. Мы можем сыграть NoDebug, Builders, все Комбо. Я хочу сыграть комбо, просто заводить всех нафиг в комбо. И жестко, прям жестко катать. Если что, ребята, это Вот Открылся, нету никаких читов, все нормально. Соуковато. Оппонент у меня. Ну давай, ну давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Заводим тебя в комбо. Ну, посмотрите, какой у него КПС как бы. Ну. Заводим в комбик. О, ребят, как же я его унижаю. Если честно, как же я у него уже... У меня уже просто болит рука. <laughs> я не люблю баттерфлей кликать на этих всяких серверах. Потому что у меня болит рука после этого баттерфлей клика. Вот все, у меня я, я буду джестер кликать. Ой, точнее, драг кликать. Ну, хотя можно в принципе и нормал кликать. Тут понимаете, здесь просто нужно в комбо заводить и все. Можно нормал кликать и заводить нормально в комбо. Ну все, я его убил, я убил вот житер нормал кликом. И ребят, вот такой вот сервер PlayPick. ребят, здесь очень классный Сервер здесь проходит каждый клик. Ну вы видели, как я кликал? 20 кпс как в баттерфлай он сейчас 15 но ну, баттерфлай это такая штука блин то не ну не просчитывается тайминги Тот ты кликаешь быстро то ты кликаешь медленно чтобы если вы не знали то когда ты кликаешь ну так нет не очень быстро по мышке баттерфлай кликом то у тебя больше кпс выходит вот я сейчас кликаю медленно у меня 15 16 кпс это хороший кпс на самом деле потому что многие кликают вот этим вот житер кликом я даже не умею им кликать, потому что я им не пользуюсь. Это мне не нравится этот клик, но, блин, 7-10 кпс это очень мало для меня. Ну, а мы переходим к следующему серверу. Итак, друзья, вот мы уже на новом, собственно, третьем сервере. Этот сервер называется Tverium. Да, это немецкий сервер, здесь играют немцы. Но ну, не всегда немцы, здесь много всяких русских, там, американцев. Ну, короче, всех э, по чуть-чуть. Вот, ну, очень много немцев. И здесь такой сервер, как видите, здесь Fast Builder, Skyblock, Red Wars, City Build, MLG Rush, Coming Soon, Каминсон <laughs> классный, а, GTA вот build ffa и короче вот клатчес вот это вот такие вот режимчики вот я просто постоянно забываю как это называется здесь короче нужно сейвиться и кстати у меня лягушка потому что я ну как бы на аккаунте друга у меня здесь просто мой аккаунт здесь я забыл пароль от него и что делаешь дядя ну, вот, как видите, это классный режим, чтобы клачиться, как вы видите, как я жестко заклачивался. Но меня чел унижает, он просто строится вверх ломает мою кровать. Ну, в принципе, так. меня всегда здесь унижают немцы. Ничего себе, я упал, но я не понял, где он, и от страха тоже сам упал. Так, выкидываем немца. В принципе, нам тут много за закпсить просто. и не откидываться. Ой, что происходит? Что? Почему? Почему так залагал этот сервер? У меня здесь какой пинг? Мне даже интересно. У меня пинг 50 на этом сервере. Хороший пинг. Здесь на самом деле у некоторых людей там может быть прям идеальный пинг на этом сервере, потому что этот сервер я не помню где находится. Опа. Ну. Короче, короче, да, пинг здесь может быть хороший у многих людей. <смех> я его сломал на язичек. А, жесткий. Вот, ребят, я еще небольшие строительства такие умею. Но... Короче, этот сервер очень классный для, для вот, вот, э, похожих на Neruxwings. И, в принципе, довольно хороший сервер. А, что я вам хотел еще показать здесь? Что я вам хотел показать? Это сервер Fast Builders. Посмотрите, здесь можно учиться строиться. Вот, собственно, кстати, мне говорили, что если вот нельзя бриджингом строиться, я обычно вот так вот, поняли, зажимал кнопку просто, чтобы вот оно вот так вот строился. И сказали, что если баттерфляй кликать, то будет намного быстрее. Ну, кстати, да, ребят. Правду мне говорили. Смотрите, как быстро я строюсь баттерфляй кликом. Офигеть просто. А как Блипл выглядит от пятого лица? Ну, наверное, мне сложно от пятого лица. Третьего, точнее, этот Блипл делать. Но на самом деле я Блипл так наполовину. Я просто SD вот так вот нажимаю, иногда зажимаю, когда у меня уже большой КПС появляется. Вот тогда я уже зажимаю. Ну что ж, друзья, на этом наш ролик заканчивается, напишите обязательно в комментариях, на каком сервере вы, возможно, играли из этого топа, и на каком сервере играете, так, на меня уже все нашли, ну пока, пока, напишите обязательно в комментариях, какой сервер вам больше всего понравился, ну а с вами был Лекс, всем удачи, всем пока.